Бадминтон представлен в программе Олимпийских игр и входит в тройку самых энергозатратных видов спорта. На спартакиаде вузов Республики Татарстан соревнования по этому виду спорта ничуть не уступают олимпийским. Наш корреспондент Глеб Нигмати лично в этом убедился и сейчас вам об этом расскажет. 18 февраля прошла спартакиада вузов Республики Татарстан по бадминтону. Все команды-участники были поделены на независимые сетки. Сборная КФУ попала в первую. Стартовая игра на турнире для Федерального университета была с Казанским национальным исследовательским университетом. Мужскую одиночку выиграл был Атхудин, а женскую – Азалия Гумерова. Они смогли принести команде по одному очку. Затем играли женскую и мужскую пару. Рузалина Мубаракшина вместе с Римой Галиахметовой выиграли пару сборной КХТИ с разгромным счетом 21-5. Чуть сложнее игра прошла с мужской парой. Первым счет открыл спортсмен КХТИ Евгений Петров пробив разрушительный смеш. Но капитан команды Казанского федерального университета Вадим Арзуманов, покажавший свое мастерство уже в прошлом году вместе с Максимом Швейкиным, обыграли соперников, поставив счет 21-13. Микс КФУ решил не играть, но это ни на что не повлияло, так как было уже 4 очка. 4-1. С таким счетом спортсмены КФУ обыграли КХТИ. Следующая игра была с командой Казанского государственного архитектурного университета. В одиночной игре два очка в команду заработали Булат Хузин и Влада Залевская. В парном противостоянии Гульнара Тазиева и Рима Галиахметова обыграли соперников со счетом 21-10. Они завоевали команде КФУ последнее третье очко. В финальном матче за золотые медали сборная КФУ играла против Академии спорта, но обыграть Павловскую академию студентам КФУ не удалось. Одиночную игру проиграли Влада Залевская и Булат Хузин, а парную Рузалина Бабаракшина и Залевская. В итоге счет был 3-0. Можно было больше не играть, но капитан команды Вадим Арзуманов вместе с Максимом Швейкиным захотели взять реванш. Но тоже проиграли со счетом 21-15 и счет стал 4-0. В результате первое место заняла Павловская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, которая на протяжении многих лет забирает золото на спартакиаде. Казанский федеральный университет занял второе место. Он не смог побить рекорд предыдущей спартакиады но показал зрелищную игру. В целом сыграли достаточно хорошо, но считаю, что можно было лучше. Да, я тоже так считаю, немножко не хватило. Хватило личных каких-то качеств. Э... Уверенности, возможно, не хватило в каких-то местах. Также техническая часть да. немного страдает. У я нас. Глеб Невмати, Анастасия Коломец, неделя спорта.